Мам, подожди. полчаса. Ты не, ты не Мам, не полчаса, не часа. Мам, я хотел кое-что тут сделать. Выключай, ты можешь это время поиграть в... Включаем. Нет. Раз в половину. Наша. Мам, я не выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще да, не включится. Хочу, мама, никогда. Сейчас, да я хочу тут кое-что сделать. Подожди. Наша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не да, надо. Да надо выключить. Нет, да. Нет. На обмажжение Сашко реагует протесту. Выключай. Поставьте в собу. Садись вот, туда. Здоровье! Или, Саша, вот, ну, вот тебя как зовут, Саша. Нет. Нет. Нет. В вседозволенности Сашка за компьютером поклады на край. Для хлопцы.